Уважаемые читатели и коллеги, добрый день. Воскресенье, 11 часов. И я с вами профессор Пучков в прямом эфире, как всегда. Отвечаю на ваши вопросы. Тема нашего прямого эфира ⁇ это хирургическое лечение всевозможных заболеваний, которые поражают наши органы брюшной полости и малого таза. Мы поговорим сегодня о миоме матки, об эндометриозе, об обхлидных образованиях яичника, о генитальном пролапсе патологии эндометрия вы можете задавать вопросы мне про желчнокаменную болезнь грыжу пищевого отверстие диафрагмы ахлазии, кардии болезнях печени всевозможные кисты, печени, селезенки надпочечников онкологические заболевания да? то есть обширный спектр прошу со своей стороны формулировать вопросы четко, коротко, потому что я вижу всего 2-3 предложения если у вас много обследований какой-то длинный вопрос вы всегда можете написать мне в личку можете написать мое личное личный электронный адрес, пучковка,овая собака, mail.ru или в личку сюда, в Instagram, в ВК, вот или обратиться в Telegram, то есть как вам будет удобнее во всех соцсетях и на, на свой личный электронный адрес я отвечаю сам. Вот, без всяких помощников. Также вы всегда можете ко мне записаться на консультацию у моего, а, так сказать, помощника Ольги. А, у нее телефон 8 9 -8 -5 222 10 87 8 9 8 5 222 10 -87. Я работаю в швейцарской университетской клинике, это город Москва. Принимаю и оперирую только там. Провожу мастер-классы в разных городах, но надеется, что я приеду и буду обязательно консультировать вас там как вы мне пишете вы будете скоро в Казахстане, я хочу приехать по на консультацию но сами понимаете что это нереально потому что там очень плотный график и таскайте операции составляют как правило то есть приглашающая страна то есть и люди которые меня приглашают поэтому я готов и открыт для любых консультаций в режиме онлайн. Сказать, готов и отвечать вам на вопросы здесь, вот, и, сказать, приезжайте ко мне на консультацию научную, всегда приму вас и при необходимости выполню вам оперативное вмешательство. Меня зовут Пучков Константин Викторович, еще раз напоминаю, кто присоединился в первый раз, я профессор, доктор медицинских наук, со стажем работы хирургии больше 30 лет, и лапароскопической хирургии занимаюсь с 94 -го года, да, то есть это огромное-огромное количество уже времени, я лично провел около 30 тысяч лапароскопических Оперативных вмешательств это время. Поэтому обращайтесь. Я всегда вам помогу по пяти специальностям: это хирургия, акушерство гинекологии, колоректальная хирургия, урология, онкология то есть, все это я оперирую лапароскопически, поэтому обращаемся. Я смотрю, уже у нас появляются первые вопросы, и, так сказать, мы от нашей вводной части можем уже приступить конкретно. Начиная я с инстаграма, листаю, машу всем ручкой, кто присоединился уже к нашему прямому эфиру, вот, и начинаю отвечать на вопросы. Я думаю, что со связью у нас сегодня все хорошо, потому что в прошлый раз были проблемы со связью именно в ВК. Вот, надеюсь, что все у нас в порядке. Первый вопрос, скажите, пожалуйста, какие особенности беременности и родов после хирургического удаления миома матки и эндометриоза? Значит, если не вскрывалась полость матки и нет больших разрезов и рубцов на задней стенке матки, то по большому счету особо ничем не отличается. То есть можете так сказать рожать сами, естественные роды вполне реально могут в данной ситуации быть. Если у нас все основные разрезы на задней стенке, которые очень сложно контролировать. Во время беременности на УЗИ, то есть состоятельность рубца, особенно в триместре в последнем, да, то в этой ситуации, наверное, есть смысл лучше сделать кесарево сечение, может быть, на неделю-две, а раньше, так сказать, уже в сороковой неделе, да? это надо определять со своим акушером. Вот. Есть еще акушерские показания для сечений, вне зависимости, оперирована была матка, не матка, да, то есть всегда надо прислушиваться, и по большому счету вся ответственность сложится на врача-акушера, поэтому надо доверять им, вот, но если оперированная матка, то есть лучше всего а, все-таки а, находить врача, у которого есть опыт ведения беременности с рубцом на матке, да, то есть если такие проблемы возникают, у нас такие врачи а, в Москве есть, мне Вот, пожалуйста, обращайтесь, мы можем вас соединить с ними и, так сказать, вы будете уже заниматься, потому что каких-то сильных противопоказаний никаких в этом плане нет. «Удалили второй раз эндометриоидную кисту, сейчас пью визану, неужели больше ничего не придумали, только гормоны до конца жизни» Ну, вообще, на самом деле, так сказать, возможно, развитие кисты во второй раз, возможно, и в третий раз, не так часто вот. И, по большому счету, пьете вы визану или нет, это не является никакой особой профилактики в образовании кисты там, в третий раз да, или там, в четвертый раз Потому что зачатков эндометриоидной кисты может быть много, их может быть 3-4-5 в яичнике, может быть один, и как правило, так сказать, в большинстве случаев 90% это один, и удаляя одну кисту крайне редко, повторно возникает вновь, да? но такое может быть. Поэтому визан вы можете пить там, полгода, год, еще что-то, это никаким образом не будет влиять на рецидив, по большому счету, да? и в данной ситуации гормоны, как правило, ну, может быть смысла особого пить и нет. Других никаких мер, мер профилактики в данной ситуации нет, чтобы у вас было понятно. Пока ничего не придумали. Пока люди не придумали, как слетать на Юпитер, не придумали, как слетать на Марс, как слетать, так сказать, куда-то в другие там эти, или там жить под, под водой. Поэтому, ну, к сожалению, вот, уровень развития нашего человечества не достиг таких высот, чтобы можно было все болезни победить и все наши хотелки, предупредить, спасти от рака и прочие-прочие вещи, так сказать. Не обижайтесь на человечество, да? и вот, я думаю, что наступит момент, когда от этого всего будут избавлять и без хирургии. А, через какой период времени после удаления миомо-очагов и, и эндометриоза можно планировать беременность? Все решается индивидуально. В любом случае, это не раньше 8 месяца после оперативного вмешательства, вот, сказать, далее, если это было огромное количество узлов, вот, то может быть понадобится и 12 месяцев для сказать, хорошего рубца, чтобы он зажил, чтобы матка была крепкая и хорошая. Еще раз, все очень индивидуально. Две недели назад удалили желчный пузырь, у меня цирроз печени. Нужно ли пить урсофальк регулярно или не обязательно? По большому счету, то есть если нет никакой склонности для песка, так сказать, для образования камней в желчных протоках, когда то никакого этого лекарства пить вообще смысла никакого нет. По большому счету надо это решать с гастроэнтерологом, да, но как правило при наличии желчного пузыря полипов и всевозможных фрагментов, а, так сказать, мелких камней, там до одного миллиметра, которые могут быть в желчном пузыре, в этой ситуации это препарат и лекарство назначается. Или это мелкие-мелкие, но рентген негативные камни, где не содержится кальция, и есть какой-то шанс их растворить. То есть в этой ситуации можно после удаления желчного пузыря, если все прошло гладкой проблем никаких нет, то есть как правило мы это не, не назначаем Вот. или это назначается там буквально на неделю-две, потому что сгущается желчь в момент голодания, да. то есть если у вас во время оперативного вмешательства вы голодали, то можно какое-то время, там буквально короткий срок попринимать. А, была удалена субсирозная а снизу по задней стенке матки, какой могут возникнуть проблемы при беременности? Врач говорит, что узел на определенном сроке будет не виден значит Узел не будет виден, его уже удалили, речь идет о рубце Если это был субсирозный узел, то скорее всего, что рана на матке не глубокая И в этой ситуации никаких противопоказаний для так сказать, беременности и родов естественным путем нет Дальше. Я не являюсь акушером, поэтому в данной ситуации, так сказать, лучше с акушерами все это решать. Я просто говорю, исходя из своего большого опыта и тех пациентов, которых я оперировал, родилось больше тысячи детей после миомэктомии, да, так сказать, как примерно все это протекает. Может влиять большой размер миом на проходимость кишечника. Можно оставить матку, если период мина? паузы есть растущие узлы на задней стенке. Если именно пауза уже год-два-три, то лучше матку в данной ситуации не оставлять, а удалить тело. Можно при этом сохранить яичники, если они продуцируют гормоны, а как правило небольшое количество гормонов они продуцируют, и сохранить шейку, если там проблем по анализам до операции в них нет. Это позволит сохранить анатомию как раз влагалища шейки и связочного аппарата для профилактики опущения и выпадения. Но в этой ситуации лучше, если миомы растут в менопаузе, удалить их обязательно убрать, и желательно именно с телом матки. Не все вынести, да, таскать вместе с яичниками и шейкой, а только с телом матки. Может ли влиять миома на работу кишечника? Могут, потому что таз малой у нас костной структуры, вот, он небольшого объема, то есть он в поперечнике всего 12 сантиметров. Да, и в норме, скажем, если представить себе ведро, вот обычный, да, то матка занимает примерно объем, как теннисный мяч в нем. И если миом увеличивается, то есть этот объем в ведре будет занимать, как футбольный мяч. Естественно, что место для мочевого пузыря и прямой кишки уже практически не остается. Поэтому миомы могут сдавливать э, мочевой пузырь, нарушать работу почек, могут сдавливать э, кишку, нарушать работу как раз кишки, что будет сопровождаться запорами. Поэтому я рекомендую вам сделать противомешательство. Можете мне прислать в личку... Э, свое УЗИ, описать свои жалобы, я вам дам более развернутый ответ. Фибром 6 сантиметров, нет никаких жалоб, нужно ли удалять или нет. 6 сантиметров это большая миома, это в полтора раза больше матки. Считается, что размер больше 4 сантиметров служит показанием для оперативного вмешательства. В этой ситуации ее надо и можно удалить, причем это можно сделать лапароскопически через три прокола. Я это делаю по своей бескромной методике, абсолютно, так сказать, без всяких там переливаний крови, с очень быстрым периодом восстановления, всего через три маленькие дырочки. Можете ко мне обратиться и при желании я... Могу вам это сделать. Обязательный прием гормонов после введения в искусственный климакс удалена матка с хищниками. Возраст 49 лет. Ну, речь идет о, как правило, позитивных гормонах, да, так называемой ЗГТ, заместительная гормональная терапия. Вот, то есть это ваши собственные эстрогены, которые делают вас женщиной, они влияют на тонус сосудов, на кожу, на блеск глаз, на состояние слизистой оболочки половых органов, на работу мочевых путей, на профилактику опущения и выпадения половых органов, на остеопороз. Вот, то есть то, что при климаксе все страдает, то ЗГТ, заместительная гормональная терапия, Терапия профилактирует развитие этих всевозможных осложнений да, Вегетативных реакций вашего настроения То есть вы будете чувствовать себя лучше, выглядеть лучше И будете более счастливой женщиной Поэтому можете это принимать, если это возможно Если у вас состояние щитовидной железы и молочных желез и вен позволяет это делать вот. Можете это не принимать и, пожалуйста, быть в климаксе сказать, И испытывать все отрицательные моменты этого климакса Все зависит от вашего выбора так, двигаемся дальше. Кто у нас еще? Где можно заказать или скачать вашу книгу «Ручной шов эндоскопической хирургии»? Не могу никак найти. Значит, она периодически отслеживаете в Озоне. Просто ее раскупают быстро в данной ситуации. Можете обратиться в издательство «Кнорус». Издательство «Кнорус». Запишите, она в продаже там есть. Вот, на Озоне «Кнорус». То есть, на самом деле, мы сейчас... Я издал уже второй выпуск этой книги, да, то есть переиздание, она чуть дополненная, там и со всякими отзывами, со всеми телами. Вот это произошло у нас в январе этого года, поэтому она теперь в продаже есть, потому что то первое издание, которое я сделал три года назад, оно уже закончилось, все раскопили, вот так сказать, и по многочисленным просьбам мы сделали, так сказать, еще одно издание этой книги, «Как стать успешным хирургом и оставаться им всю жизнь». Вот, я советую, кстати, прочитать ее всем абсолютно, потому что это не только молодым врачам и не только про специализацию, так сказать, про работу рук, головы и у постели больного, но и вообще о жизни. Это мотивирующая книга, как сделать свою жизнь более прекрасной, счастливой, найти хорошее дело которая будет тебя радовать и которая, самое главное, будет полезна для людей. Понимаете, такое хорошее сочетание в этом плане. Я думаю, что она будет стимулировать многих очень для продвижения вперед. Так, двигаемся дальше. Значит, что у нас еще? Генитальный эндометриоз легких наступил естественный климакс, но сохраняется кровохарканье. В данной ситуации, если клиника сохраняется, значит поражение есть рядом, наверное, с каким-то крупным сосудом. Вот, и в настоящее время, конечно, надо все-таки пройти полное обследование и при необходимости сделать оперативное вмешательство этот эндометриоидный очаг удалить, несмотря на климакс, который наступил. Потому что. И абдоминальный эндометриокс экстрагенитальной нелевочной формы во время климакса тоже может увеличиваться, тоже может расти. И я неоднократно говорил о том, что я оперировал пациентов, у которых эндометриоидные очаги перерождались в рак. Именно как раз 48-50-52 года, если они длительно а существуют. Поэтому все-таки моя рекомендация его удалить, выполнить оперативное вмешательство, чтобы эту тему вот, закрыть. После гернипластики по поводу гигантской литеральной грыжи живота 30 на 30 сантиметров прошло полгода. Раз в один-два месяца внезапно возникает резкая боль слева в области подреберья, будто что-то защемляется. Ну, вполне реально, может быть, там какая-то проблема есть, надо пройти обследование, надо сделать... МРТ брюшной полости и брюшной стенки, может быть, суточный пассаж бари по кишечнику, да, и посмотреть, что состоянием брюшной полости происходит, вот, так сказать, что происходит в брюшной стенке, как стоит имплант, но если была гигантская вентральная грыжа, то, наверное, какие-то определенные вопросы и проблемы могут остаться в животе. Понятно, что это может быть не идеальное, условно говоря, исправление хирургически этой ситуации. Может быть, ее идеально исправить было нереально и невозможно. Поэтому что-то где-то может кольнуть, защемить. Но лучше проведите обследование. Оперировали в детстве, всю жизнь ставили спаечную болезнь. Уже, уже несколько лет нет самостоятельного стул Есть доля хакован. Оказывается ли рассечение спайка? В данной ситуации надо сделать суточный пассаж бария, сделать гастроколоноскопию, сделать ирегографию, посмотреть все эти обследования, можете мне их выслать. Вот. Это может быть связано, так сказать, не со спаечной болезнью, а с нарушением моторики толстой кишки и рассечением спайка. В данной ситуации может абсолютно никаким образом не дать никакого позитивного результата. Просто кишка молчит и плохо в данной ситуации работает. Поэтому нужно разобраться в состояние связано со спайками брюшной полости или связано с плохой работой толстой кишки. В первом случае это хирургия, во втором случае так сказать, это изменение полностью образа жизни, диета специальная и сказать, медикаменты, которые улучшат вам стул. Регулярно такие пациенты встречаются, к сожалению, лечить их очень-очень сложно. Была лапароскопия, трубы эндометриома эндометриомы левого яичника, ударили, яичники сохраненные. При планировании беременности нужно ли можно сдавать спермограмму? Спермограмму, если есть бесплодие, то есть у вас было бесплодие доказанное прочее, обязательно нужно сдавать. Потому что обследует, как правило, только женщин. Вот, мужчины неохотно на это идут, но можно женщину долго лечить, а оказывается у мужчины там, так сказать, проблемы со спермой. И надо лишь провести ему соответствующую терапию, и все у вас получится да то есть если есть овуляция если трубы проходимы если нет каких-то проблем с эндометрием если нет эндометриоза нужно и бесплодие сохраняется да то нужно обязательно сперму а, супругу обследовать это прям закон так обязательный прием а ипп После РЧА плохо очень чувствую себя при приеме кишечник сразу дает сбой. Желательно, конечно, принимать, но в данной ситуации можно и заменить обволакивающими средствами типа молокс, Фосфолюгель, да, и не применять ИПП. то есть если может быть, еще я сформулирую вопрос немножко не вопрос, а ответ по-другому. Если вам предварительно сделали фунтапликацию, то есть вам скоррегировали грыжу пищеводного отверстия диафрагмы и убрали патологический рефлюкс, то в этой ситуации 100% можно ЭПП заменить на обволакивающие ацарпирующие средства, которые будут защищать ваш пищевод, но при этом не гасить желудочную секрецию. Если вам РЧА сделали первым этапом, а фундупликацию не сделали, да, то все-таки я советую попринимать ИПП 2 месяца, и через два месяца вам надо сделать антирефлюксное оперативное вмешательство, которое будет препятствовать в данной ситуации забросу содержимого желудка в пищевод. Вот, то есть вам всего ИПП нужно будет попринимать два, два месяца. При желании обращайтесь ко мне, если вы не сделали, то я вам в данной ситуации помогу. 48 лет аденомиоз, колула, депо. На время боли ушли, после вернулась еще с большей силой. Можно ли второй курс провести? Операцию не предлагает. Но если после первой, и мы всегда говорили о том, что гормоны только на время лечения снимают симптомы и боль, поэтому или надо поменять форму гормонов, и в данной ситуации поставить гормональную спираль Мирена, которая будет только локально, локально действовать на стенку матки, и в течение 5 лет ее лечить, условно говоря, и проявление, Аденомиоза уменьшится вот, А краткосрочные гормоны вот, Типа буссерилина, которые вам назначили На время приема гормонов становятся лучше А дальше все вспыхивает вновь Потому что эндометриоидная ткань Невозможно убить гормонально Невозможно никаким образом сказать, Препятствовать ее распространению И в данной ситуации так сказать, Надо а, или поменять гормоны На местные и более пролонгированные вот, Или сделать все-таки более детальное обследование посмотреть, может болевой синдром Связан не столько с аденом сколько, так сказать, с экстрагенитальным эндометриозом, с поражением там кишки вот, или каких-то либо еще органов. И в этой ситуации надо делать и вмешательство и этот эндометриоз удалять. Если вы уже замучились от всего этого, то в 48 лет, если вы не собираетесь беременеть и рожать, оптимально может быть будет сделать лапароскопию через три прокольчика, аккуратно удалить только тело матки, о котором я раньше говорил, сохранить вам яичники и шейку, качество жизни, риск у вас в данной ситуации улучшится. И в этой ситуации никаких гормонов принимать не надо. Вот, так сказать, небольшое красивое оперативное вмешательство, которое излечит вас, и качество жизни ваше совершенно поменяется. Мема 6 сантиметров, 46 лет. Можно ли сохранить матку? Можно и нужно. Пришлите, пришлите мне в личку сюда свое УЗИ, вот я вам дам развернутый ответ и сохраню. Так, генитальный трес легких, ну, это все мы уже ответили. Вы не пишите мне по 2-3 раза вопросы, я иду сверху вниз и обязательно вам на все вопросы отвечу. Поэтому то вы пишите 2-3 раза, 4, одно и то же. Я обязательно вам отвечу. А, так. так, насколько я понимаю, это про вентральную грыжу опять, что на КТ ничего не показывает, неприятное состояние, слабость, боль и страх. А, я вам не смогу сейчас ответить онлайн, вы взрослый человек и понимаете, да? так сказать, что может быть у вас там. Если вы хотите, чтобы я разобрался с этой проблемой, приезжайте ко мне в клинику на консультацию. Записаться можно по телефончику 8 985-222-1087. 985-222-1087. Моя помощница Ольга, записывайтесь, приезжайте, проведем дообследование. Я посмотрю вас и будем разбираться в проблеме, что же беспокоит вас, что болит и что может быть. Сказать. я не экстрасенс, чтобы просто по трем строчкам вам дать ответ в сложной ситуации у оперированного пациента, что вам сделать, чтобы завтра проснуться в понедельник здоровым. Да, понимаете, что это нереально. После лапароскопии боли в груди слева, тяжело вздохнуть. Может ли это как-то связано быть с операцией? В первые 7-10 дней, может быть, растягивается диафрагма при накачивании углекислого газа в брюшную полость. Вот, а диафрагма иннервируется у нас диафрагмальным нервом, который идет вот так по, по шее и по грудной клетке здесь поэтому иногда может болеть плечо, трудно сделать вдох, может болеть шея. Вот профилактируя эти все вещи, мы во время лапароскопии орошаем специальным анестетиком диафрагму, чтобы такого так называемого френикус симптома не было. Если это через более длительное время, да, там месяц, два, три, то есть это а, может быть какие-то иные проблемы. Прежде всего это надо обследовать позвоночник, сделать МРТ шейну, грудного отдела, к неврологу сходить посмотреть, нет ли каких-то проблем. Здесь да и обязательно обследовать сердце. То есть если в грудной клетке с левой стороны есть боль. Сделать, по крайней мере, ЭКГ, электрокардиограмму и к терапевту сходить. Вот. Так. Значит, по передней стенке мематозные узлы 20 на 15, 24 на 16, на задней стенке узел 22. Какие мои дальнейшие действия, нужно оперировать или нет? Если у вас э, есть какая-то клиническая картина, есть какие-то жалобы, то 100% надо делать оперативно мешать. Если никаких жалоб нет, можно за этой динамикой посмотреть. Вы лучше пришлите мне свое УЗИ, укажите возраст еще раз и основные жалобы, вот и я буду давать вам ответ э, конкретно по вашей ситуации. Вот мне это а, самая девушка одна, которая Ката Хатуна Гучи пишет уже десятый раз одно и то же: "Мема 6 сантиметров, можно будет сохранить матку или нет". Я десятый раз вам отвечаю, что да, в такой ситуации можно матку сохранить. Пришлите мне полный свое УЗИ сюда в личку. Не надо мне десять раз писать один и тот же вопрос. То есть или вы ответ. Таскать, не слышите, да? вот, не знаю, зачем вы это делаете 48 лет, есть эндометриоз, делали операцию Сейчас есть киста на яичнике, хотят назначить дифиролин Ваше отношение к искусственному климаксу Смотря какая киста яичника, если 1 сантиметр, то вообще ничего не надо делать вот, Если киста большая, 4, 5, 6 сантиметров, ее надо оперировать однозначно И никакой дифиролин в данной ситуации не поможет Никакой искусственный климакс вас не спасет и зачем в 48 лет вызывать более ранний искусственный климакс, искусственный климакс. И вообще климакс – это нехорошо. Вот, климакс – это плохо. Да? Нужно наоборот, чтобы вы были активными, живыми, подвижными, со всеми своими хорошими внутренними органами, с хорошим настроением. И, вот, и не надо пытаться его ухудшить медикаментозно ради небольшой там, кисты яичника. Проще ее прооперировать, лапароскопически сделать, выучить никакой гормональной терапии не принимать. Какое обследование пройти, чтобы узнать очаг, что кровохарка не из легких? Как правило, это МСКТ, легких с контрастом. Пожалуйста, сделайте у себя или сделайте у нас. И обязательно надо сделать бронхоскопию. То есть надо бронхи осмотреть бронхоскопом. А это может приехать к нам все это сделать, можете сделать у себя и пришлите мне, пожалуйста. Ну, у нас хата не останавливается, она пишет мне в одиннадцатый раз про мемуша, 6 сантиметров веселая. В девушках в двенадцатый раз про этот самое одно... И тоже 13 раз. Молодец. Очень активная. Вы получите сегодня приз за активность, за настойчивость. Вот. Но ну, просто я советую, может быть, включить звук у вас на телефоне и послушать мой ответ. Здравствуйте. Скажите, сколько занимает операция по экстравазальной компрессии чревного стола и пути ее восстановления? 33 года. 90% по, по ангиографии, 95% компрессия. Длительность операции где-то один час я это делаю. Вставайте ходить будете на следующий день. А, так сказать, я это делаю лапароскопически через несколько прокольчиков. Восстанавливаться нужно будет ну, примерно недели-две. Где -то. Речь идет о проколах на брюшной стенке. Само по себе, внутри там какого-то специального восстановления не нужно. Соблюдение какой-то диеты никакой не нужно. Речь идет о двигательной активности. Не заниматься спортом и такой тяжелой физической нагрузкой. Где-то полтора месяца, чтобы дырочки, все проколы на брюшной стенке что стенки зажили. То есть, период восстановления в данной ситуации очень быстрый. Присылайте мне все свои данные по компрессии черевного ствола, да, так сказать, данные ангиографии, есть, может быть, там УЗИ, вот, так сказать, еще раз укажите возраст. Вот, и все, я вам дам развернутый ответ, и, пожалуйста, решение примите, приезжайте, я прооперирую вас и сделаю. Ну, для остальных речь идет о синдроме Данбара, то есть, это компрессия у нас как раз... Пост был, я выложил, наверное, где-то неделю назад, и видео, и пост, как я это делаю. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, у кого проблемы есть как раз с сосудами в брюшной полости. Если есть компрессия извне, это можно все сделать лапароскопически. Ну, я Хате не буду уже отвечать в 14 раз по поводу миомы матки 6 см узла. Видимо, у нее просто звук выключен на телефоне. Так, подскажите, у вас обучение по эндоскопическому шву проходит каждый месяц? Нет, оно проходит не каждый месяц. Вот. Вы можете мне в личку прислать свой телефон и место работы. Преподаватель с вами свяжется, уточнит все детали. Вот. И вы запишитесь на курс в удобное для вас время. Например, в апреле у нас будет два раза. Следующий, скорее всего, что будет уже в июне, может быть в июле. Вот. Ну, примерно 6 курсов мы проводим в год. Поэтому записывайтесь, резервируйте места и, пожалуйста, будем двигаться с вами вперед. Так, по-моему, наверное, в Инстаграме уже... Сейчас я посмотрю все вопросы. Сейчас переходим с вами в Контакт. Скажите, пожалуйста, очень хотелось бы понять причину возникновения миомы, с начать обследование, было удаление узла, но очень боюсь рецидива. Значит, от чего и как возникает миома, пожалуйста, здесь в инстаграме зайдите в запись моих прямых эфиров, вы увидите их там 100 записи да, примерно 10 есть прямых эфиров посвященных только миоме матки где я читаю лекцию про миоми матки откуда они возникают как они лечатся консервативно оперативно можно ли консервативно лечить какие методы оперативного вмешательства прям здесь в инстаграме запись моих прямых эфиров открывайте вот и читайте и смотрите потому что это ответы на буквально там я не знаю там ну, час целый можно беседовать на эту тему я подробно очень говорю. О, наконец-таки хата, она поставила мне большой палец, она услышала мой ответ, что можно матку сохранить при 6 сантиметрах, и я надеюсь, она мне в 15 раз вопрос один и тот же не напишет. Так, у нас в Инстаграме все, переходим в ВКонтакт, я начинаю с первого вопроса сейчас отвечать вам, так... Пишет, здравствуйте, настраиваюсь на операцию по чревному стволу. Вот как раз я уже ответ на эту ситуацию дал. Вот, пожалуйста, присылайте мне все свои данные, я обязательно вам сделаю декомпрессию чревного ствола. Это Анна мне пишет. А, ну вы продублировали вопрос и ВКонтакте, и в Инстаграме. Я вам ответ дал. Резкие боли в анусе, редко что это может быть, это может быть трещина анального канала, это может быть геморрой, это может быть, так сказать, кокцегения. вот, поэтому вам надо обязательно обратиться к проктологу, сделать, так сказать, ректоскопию, чтобы врач вас посмотрел, выставил диагноз и назначил Лечение. Я думаю, что в этой ситуации все у вас будет хорошо. Двигаемся дальше. Делаются ли у нас операции по квоте? А в нашей клинике, к сожалению, по квоте операции не делается. Государство не идет навстречу всем частным клиникам. Вот. Мы работаем так сказать, по ОМС и квотам не работаем. А, «Оперируете ли вы опухоли надпочечника?» Рушани спрашивает. «Да, конечно, оперирую и делаю и органосохраняющий орган, уносящий оперативный вмешательство при опухоли и кистах надпочника. Я это делаю все лапароскопически через несколько проколов уже долгие-долгие годы. Присылайте мне все свои данные, МСКТ или МРТ с контрастом надпочечников. Обязательно при опухолевидных образованиях надо сдавать на гормоны. Из крови надо брать альдостерон и кортизол альдостерон и кортизол, и обязательно сдавать суточную мочу на метамефрины, свободные и общие. Вот. То есть это нужно обязательно сделать для исключения гормональной активности опухоли. На основании размеров, динамики роста и активности гормонального фона так сказать, уже делается вывод в данной ситуации, нужно или нет, выполнять оперативное вмешательство и в каком объеме. Присылайте мне и все, я вам сделаю. Всегда ли нужно оперативно вмешиваться при диафрагмальной грыже? Татьяна спрашивает, нет, не всегда нужно вмешиваться. Значит, примерно мы оперируем каждого четвертого, третьего человека с диафрагмальной грыжей. Показаниями для оперативного вмешательства являются следующие факторы, то есть их, как правило, три. Вот. Это изменение в пищеводе, то есть это как осложнение диафрагмальной грыжи, то есть есть изменение слизистой пищевода, особенно, если не дай бог, это пищевод Барретта, да, то есть это предраковое состояние с метаплазией слизистой, которая в сто раз увеличивает риски образования рака пищевода. Это наличие клинической картины, то есть если есть какие-то Жалобы и беспокоят вас любые как так сказать пищеводные проявления это изжога отрыжка болевой синдром за грудиной так и вне пищеводные проявления это может быть и тахикардия аритмия это может быть покашливание то, самое, то есть клиника со стороны легких, да, и это отсутствие от лечения консервативного, которое направлено на снижение симптомов, мы реально понимаем о том, что мы не лечим грыжу консервативно, дефект в диафрагме не зарастет. Желудок из грудной клетки в брюшную полость не опустится из таблеток, да? то есть мы это реально понимаем, это можно исправить только хирургическим путем. Но если мы лечим симптоматику один, максимум два раза в год, и у нас наступает ремиссия, хорошее улучшение на три, четыре, пять месяцев, ничего не беспокоит нас, то по большому и в пищеводе ничего нет. Да? То по большому счету оперативное вмешательство можно и не делать. Вот. А если мы лечимся и качество жизни не меняется, оно страдает то в этой ситуации, конечно, нужно делать оперативное вмешательство. Поэтому изменения в пищеводе, наличие клинической картины и отсутствие реального эффекта от применения лекарственных средств. То есть в этой ситуации, конечно, надо делать оперативное вмешательство. Здравствуйте, Североморск, приветствую и мы вас Как вы относитесь к удалению мат матки, есть ли показания? Конечно, показания к удалению матки есть, прежде всего это онкология вот, То есть если есть онкологические заболевания шейки или полости матки, или стенки матки В этой ситуации, как правило, сказать, 99% случаев не, необходимо матку удалять вот. И далее, так сказать, это может быть и миома матки, и АДНР миоз или какие-то гиперпластические процессы в эндометрии, которые, при которых необходимо все-таки делать органоносящие противомешательства. Как правило, это женщины все-таки климаксу ближе или в климаксе, которые уже родили детей и, и которые сами а, так сказать, просят и хотят это сделать, у которых в анамнезе есть у родственников онкологии со стороны а, так сказать, половой системы, а, которые испуганы сами и у них есть определенные, это самое как бы пожелание спокойно жить дальше, вот, и проблем тут никаких не испытывать. Поэтому все решается индивидуально, вот, и вполне реально можно и делать и орган сохраняющий оперативный вмешательство, орган уносящий, но мы, как правило, речь ведем, если орган уносящий, то есть не все, вот, а удаляется только тело матки. В правой почке киста, значит, в желчном пузыре полипы камень отправили конкового а лечения, нет, ска, ска, это самое сказали, а, ну, понятно, да, лечения нет. То есть, в данной ситуации, если есть желчнокаменная болезнь с полипами желчного пузыря, понятно, что это нужно удаление желчного пузыря. Вот, по кисте в почке все зависит от ее размеров, сдавливает она или нет чашно-лоханочную систему. Почки и, так сказать, обязательно надо делать МСКТ, то есть компьютерную томографию с контрастом и смотреть, копит киста или нет контраста, есть ли какие-либо включения в полости кисты, которые указывают на ее онкологический характер. И на основании этого принимается решение, нужно ее оперировать или нет. Поэтому желчный пузырь я советую в любом случае убирать. Вот, а с кистой просто определиться надо обследовать, нужно или не нужно делать. Если нужно делать, то это все вполне сделать можно лапароскопически через несколько проколов. И симультанно, одновременно, то есть ее убрать кисту в почке и убрать желчный пузырь. Спрашивает роза, из коми я ей дал ответ. Значит, обнаружили конкременты до 3 мм в желчном пузыре, 10 штук. Что попить? Вот. В данной ситуации это все-таки огромное количество камней, 10, да, он, наверное, на 2 трети заполнен. Камни мелкие, вот, и я думаю, что лучше все-таки, наверное, сделать оперативно мешать. Надо сделать УЗИ, сделать обзор на брюшной полости, посмотреть, если присутствует кальций в этих камнях, то вообще ничего в плане расслоения сделать невозможно, если кальция нет, можно, конечно, попытаться. Урс урсофальком порастворять, но есть определенные риски, что эти фрагменты будут высыпаться в желчный общий проток и вызывать у вас воспалительные изменения в поджелудочной железе в виде хронического острого панкреатита, может вызвать и механическую желтуху, то есть можно наоборот себе сделать еще большие проблемы. Поэтому здесь надо очень хорошо все взвесить и подойти. И вот. А если на УЗИ отмечается утолщение стенок желчного пузыря, то есть это говорит о том, что есть хронический воспалительный процесс, может быть он плохо сокращается и его пытаться сохранить и что-либо сделать вообще никакого смысла нет Так, двигаемся дальше Значит, Скажите, пожалуйста, сколько времени занимает операция по экстравазальной компании? Я уже все это ответил ФГС показала недостаточность кардиального сфинктера, эрозивный рефлюкс эзофагита, дуадено-гастральный рефлюкс. В данной ситуации надо сделать обязательно рентген, потому что только на рентгене мы можем видеть анатомию пищевода и желудка. Если есть грыжа пищеводного отверстия, диафрагмы и, как я говорил, консервативной терапии практически не оказывает никакого эффекта, то в данной ситуации надо делать оперативное вмешательство лапароскопии, коррекции грыжи и фунтапликации. Если на рентгене не будет выявлена грыжа, да, а мы видим изменения в пищеводе, есть, есть недостаточности как кардии, то в этой ситуации оптимально выполнить суточную пашметрию, манометрию пищевода. Посмотреть перистальтику пищевода и посмотреть на специальном исследовании, есть или нет патологический рефлюкс, какой характер они носят. И если они носят очень выраженный характер, то делается фундаппликация без коррекции грыжи, как антирефлюксное оперативное вмешательство, чтобы в дальнейшем качество жизни у вас... Так сказать, изменилась в позитивную сторону А две врожденные кисты в головном мозге больше 10 сантиметров Нужно ли удалять? Скорее всего, что удалять нужно Но я не являюсь нейрохирургом Поэтому я никаких советов по голове По этим оперативным вмешательствам не даю Здесь вам надо обращаться к специалисту Влияет ли прием гормональных препаратов по-женски на гемангиому печени? Да, то есть, как правило, гормональные препараты могут увеличивать размер этой гемангиомы. И, по большому счету, если проблемы с печенью есть, то это является противопоказанием к назначению гормональных препаратов. Какие методы лечения на данный момент существуют? Можно сделать так, чтобы они не приводили к более серьезным последствиям. Пока не понял, о чем идет речь, это Андрей меня спрашивает. Вот, если вы вопрос свой сформулируете более точно, то я вам отвечу. Елена, 2 см камень в желчном. Что посоветуете оперировать, удалять желчный? Да, в данной ситуации 2 см – это очень большой камень. Тем более, если хоть раз были, например, приступы желчной колики или острый холецистит, то в этой ситуации, конечно, лучше сделать оперативно вмешательство, лапароскопически можно желчный пузырь удалить. В данной ситуации я могу вам это сделать через один прокол в пупочной области. Так сказать, маленький будет прокольчик. Косметически очень все хорошо. Полностью отсутствует болевой синдром после оперативного вмешательства И желчный пузырь можно ли это можно удалить и убрать. А можно ли вылечить, вылечить аденомиоз? Вылечить аденомиоз невозможно, райс спрашивает. Вот. Но снизить его проявление можно в данной ситуации. Если есть клиническая картина боль и обильный месячный, надо поставить гормональную спираль Мирена. Если никакого болевого синдрома нет и никакой клинической картины нет, то можно вообще с ним ничего не делать. Потому что аденомиоз сейчас часто выставляется на УЗИ, аппараты стали хорошие. Видим это ча часто, женщины пытаются каким-то образом пытаться его лечить. Вот. Не надо ничего делать, если никакой клиники нет. Значит, вот как раз вопрос второй сразу прям. Аденомиоз первой степени лечится хирургически или нет, предлагает только Визану. Все зависит от клинической картины. Екатерина спрашивает, если клиническая картина есть, надо ставить гормональную спираль Мирена. Визану пить не надо. Визану это системный гормон, который будет влиять на весь ваш организм. А спираль будет влиять только на стенку матки, где есть аденомиоз. И вот поэтому здесь на это обратите внимание. Так... Сделал эмболизацию миомы 6-7 см. Прошло 2 года. Не растет эндометрия более 7 мм при протоколе ЭКО. Значит, яичники работают идеально. В возрасте 41 год. Но в данной ситуации я неоднократно говорю о том, что эмболизация маточных артерий, М. Это плохая операция, особенно у женщины, которая собирается беременеть и рожать Вот вы к тому хороший пример, Елена мне пишет да? Поэтому в Америке и в Европе запрещена эма тем, кто собирается беременеть и рожать Это все равно, что если вы хотите выиграть Олимпийские игры в беге, я всегда привожу пример И при этом перевязываете свою артерию, основную бедренную, которая питает ногу, питает ваши мышцы Понятно, что нога будет работать в данной ситуации хуже и плохо То же самое и с маткой то есть вы эмболизируете сосуды, которые питают матку. Они питают не только мышцы и миому, они питают еще и эндометрий. Поэтому мы получаем и эндометрии, эндометрий, недостаточная крова. Ток в данной ситуации бывает, вообще он отваливается с образованием синехии, зарастает полость матки. И вот у вас после этого оперативного вмешательства эндометрия не вырастает до нужного размера, да, потому что ему не хватает крови. В данной ситуации не знаю, что можно сделать. Можно ли попытаться скоррегировать эту ситуацию, но ситуация не хорошая и, к сожалению, скорее всего, необратимая. Поэтому я всегда советую всем, не надо делать ЭМА с миомой матки, особенно если ты собираешься беременеть и рожать. Лучше удалить узлы и сохранить орган. Это, так сказать, всегда можно в данной ситуации сделать. Так, вот мне Наталья написала, что нет связи. Посмотрите сейчас в контакте связь у нас есть или нет, напишите мне кто-нибудь, потому что вопросов тут огромное количество, я на них активно отвечаю, и как бы мне понять, меня слышат или меня не слышат в данной ситуации мои слушатели. Напишите мне в контакте, есть ли связь или нет, слушайте, есть, все отлично, двигаемся дальше. Спасибо за ответ. Так, идем, идем. Видимо, какая-то пауза была. Потому что сейчас контакт перенастраивается много. Уже недели-две идет какое-то там переформатирование. И вот в этой ситуации и бывают какие-то затыки. Болит левая подреберие, мучает отрыжка, поставили герна скользящая грыжа, требует ли она оперативного лечения? Спасибо. Значит, я уже отвечал на этот вопрос, если есть клиническая картина, практически отсутствует так сказать, эффект от лечения, вот, есть какие-то изменения в пищеводе, конечно, надо делать оперативное вмешательство, лапарскопию, коррегировать грыжу и прочие все эти вещи. Присылайте мне свое УЗИ брюшной полости, присылайте мне гастроскопию и рентген пищевода и желудка с барием, вот, и, это самое, я вам дам конкретный ответ. Анна спрашивает: Вы видите наши вопросы или нет? Я отвечаю: Вижу. Какие противопоказания? Показаний к ВМС Мирена. Откройте аннотацию, там большое количество противопоказаний есть. Можете для сравнения открыть аннотацию для таблеток аспирин и посмотреть, какое количество противопоказаний для аспирина или анальгина. Но при этом мы глотаем их все, даже не читая инструкцию. Поэтому все надо фильтровать и так сказать, делить на 2 и на 3. Сейчас я вам огромное количество этого всего не расскажу. В инструкции это все есть. Наталья Андреева, благодарность вашей хирургической техники и мастерству. Когда будет в ближайшее время ваше оффлайн обучение для гинекологов? Спасибо. Следите за анонсами. Вот, и я всегда выкладываю, так сказать, ну вот только сейчас закончился курс у нас по ручному шву, я завтра выложу, так сказать, информацию по итогам, так сказать, как у нас ребята отлично отучились, группа была великолепная, как они прекрасно научились шить и вязать, поэтому следите, все будет хорошо. 50 лет ожирения, вопрос, насколько обязательно удалять матку и придатки с атипической гиперплазией эндометрии и аденомиозом. Я бы советовал обязательно вам удалить, само по себе ожирение уже, это очень высокий риск развитию рака эндометрия, а если есть уже гиперплазия эндометрии и аденомиоз, эти риски возрастают. То есть, но ну, это со степенью там 70-80% вероятности в какое-то время разовьется у вас рак эндометрия. Это оперативное вмешательство будет абсолютно иной если сейчас можно будет убрать, то, сказать, только тело матки, да, посмотреть, например, там с шейкой и оставить вам яичники, если у вас месячные сейчас ходят и гормональный фон у вас не изменится, то потом нужно будет удалять вообще все, плюс еще клетчатку, плюс еще лимфатические узлы, то есть объем оперативного вмешательства абсолютно будет иной. Вот Спрашивают про грыжи в пояснице. Я не занимаюсь поясничными грыжами. Этим занимаются нейрохирурги и ортопеды. Значит, Валентина спрашивает: генитальный эндометриоз, внутренний очаговый аденомиоз наружный эндометриоидной Гетеротопия гет гет по ходу брюшины, Дугласового пространства, спаечного процесса. В вашей ситуации вас надо оперировать обязательно, надо делать лапароскопию, иссекать эти очаги эндометриоза и аденомиоз уже лечить медикаментозно, то есть спиралью Мирена. Пожалуйста, присылайте мне данные обследования. Вот, я вам дам развернутый ответ конкретно вам. Вот, и все, как бы, будем двигаться вперед. По Подудональным зондированию 40 раз превышают лейкоциты. Причины повышения: постоянной поясничная боли температура. То есть это как правило воспалительные изменения в желчном пузыре. Просто есть там порции А, Б, С подудональным зондированием, которые говорят, откуда эта желчь была взята и где воспаление. То есть это из желчного пузыря или из желчных протоков. Если более поясничный характер, это, скорее всего, что есть уже хронический панкреатит. Это то, о чем я говорил ранее, буквально 15 минут назад, да, то есть мелкие камни могут приводить к подобным осложнениям. То же самое здесь, это говорит о том, что есть воспаление, есть какие-то изменения, вот, поэтому надо сделать МСКТ-холангиографию, надо сделать УЗИ, присылайте мне все эти данные, МСКТ-холангиография и УЗИ. Вот, в личку я вам дам развернутый ответ и, это самое, так сказать, и при необходимости сделаем оперативное вмешательство. Почему нужно удалять эндометриоидные очаги? Потому что они не лечатся консервативно, и только хирургическое лечение может обеспечить вас, так сказать, ваше выздоровление, если эти эндометриоидные очаги удалить. Если все правильно делается, то хирургии приводит примерно, так сказать, хорошей хирургии всего 7% рецидива, из 100% у 7% этот эндометриоз может возникать вновь. Если плохая хирургия, то в 70% он будет возникать. Вот то ну, хорошо прооперированные пациентка будет себя ощущать долго, хорошо, и не будет никаких проблем. 10 марта узнал свои диагнозы после процедуры ФГС. Фиксирована оксиальная грыжа, пищеводное отверстие диафрагмы, пищеводный эзофагит и прочее, прочее. Наталья, вам надо сделать рентген и желудка с барием и прислать мне результаты рентгена и гастроскопии сюда в личку. Я вам дам развернутый ответ и скажу вам, нужно оперировать вас или нет. А, Наталья еще После аппендоктомии диастаз более 20 на 6 сантиметров Спайки захватили яичник, мучу пузырь более сильный Оперируете ли вы? Да, оперирую а, и диастаз, и рассекаю одновременно спайки Присылайте мне УЗИ брюшной полости и обязательно брюшной стенки. УЗИ брюшной стенки. Фото живота в прямой и в боковой проекции в надутом расслабленном состоянии. Я вам дам развернутый ответ и прооперирую вас. Я делаю эти операции из зоны бикини, то есть косметически через три прокольчика внизу. Лапароскопически и диастаз одновременно корригирую и рассекаю спайки. Поэтому я вам, так сказать, это самое, помогу. Так... Так, так. Болят почки перед менструальными днями. Что это? Это может быть эндометриоз. Вам надо пройти обследование сделать МРТ малого таза с контрастом вот, и прислать мне результат, чтобы обязательно посмотрели выделительную функцию почек, то есть нет ли там поражения их в данной ситуации, что может при эндометриозе возникать и косвенно расширять чашно-лоханочную систему, вызывать болевой синдром, особенно во время месячных. Так, двигаемся Дальше эндометриоз ставится только по результатам УЗИ или нужно дополнительное оборудование. Хороший УЗИст в 90% оставляет диагноз эндометриоза. Если есть какие-то сомнения, остается клиническая картина и на УЗИ не видно, то в этой ситуации можно сделать МРТ малого таза с контрастом. Это Улучшит диагностику, но на самом деле как бы до конца 100% ставится этот диагноз на лапароскопии. Если есть какие-то сомнения, надо делать лапароскопию. Как правило, хороший лапароскопист обязательно найдет эндометриоидные очаги и их удалит. После удаления аппендикса сложный случай. Ходила со стом и 6 месяцев. Сейчас грыжа, где делали операцию, очень большая. В данной ситуации, если грыжа есть, надо делать лапароскопию. Надо рассекать спайки все в этой зоне, и надо ставить сетчатым имплантом закрывать, закрывать этот дефект. Пожалуйста, присылайте мне все свои данные сюда, в личку или звоните моей помощнице Ольге 8985 2 1087 885 2 10 87. Я, так сказать, посмотрю вас. Мы сделаем при необходимости дополнительное обследование и прооперирую, если вы пожелаете. Можете мне также писать на мой личный электронный адрес собака собака mail.ru Прикрепляйте данные обследования, делайте фотографии снимков. Только прошу делать четко, ясно, чтобы я мог их читать, потому что если прочитать невозможно, я отсылаю обратно. Письма вам придется это переделывать. Не мучайте меня, чтобы я свои глаза не портил, разглядывая, так сказать, нечитаемый текст, и пытаться прочитать 30 страниц, которых вы мне прислали, плохо отфотографированы. Пожалейте меня и убыстрите процесс вашего ответа. Какие последствия могут быть, если киста лопнула, апоплексия не оперировали? Так прошло. Ну, единственное последствие – это может быть спаечный процесс на фоне крови, которая выливалась в живот при апоплексии яичника. Если никакой клинической картины потом не будет и на УЗИ спаек нет – то, так сказать, вас пронесло и все хорошо. Бросает в жар сильно во время менструации. Что это может быть? Это может быть проявление эндометриоза. Пожалуйста, пройдите обследование. Чем можете помочь при сахарном диабете первого типа? Я не занимаюсь сахарным диабетом, не эндокринолог, я хирург. Поэтому в данной ситуации я помочь вам ничем не смогу. Ежегодно на УЗИ ставят гепатоз, кроме диеты, ничего не предлагает. Кому обращаться? Лучше всего обратиться к гепатологу, даже не к астроэнтерологу, а к человеку, который занимается болезнями печени. Такие есть. Пройдете дополнительные обследования. Вот, и, так сказать, при необходимости он назначит вам лечение. Подскажите. ФГС это ерунда или нет, чтобы вы это самое выявить онкологию. биопсии не брали, поверхностный гастрит, пишут, до нет. Как правило, на ФГС в 90% видно все в данной ситуации. Если есть какие-то сомнения, сделайте МСКТ брюшной полости с контрастом. КТ брюшной полости с контрастом. Потому что ФГС видит слизистую оболочку. Если есть проблемы в стенке желудка, это будет на КТ все видно. Грыжа, грыжа, еще на отверстие диафрагмы, ЭКР поможет ли фундапликации и может ли из плохо работать ЖКТ при приеме ИПП. Да, прием ИПП, так сказать, ухудшает работу желудочно-кишечного тракта, вот, так сказать, и это может применяться короткими сроками, месяц-два, да, но ни в коем случае не два, не три, не четыре, не пять, шесть лет, вот. И в этой ситуации лучше сделать оперативное вмешательство, ликвидировать грыжу, и сделать антирефлюксный механизм. Присылайте мне все свои данные сюда в личку или на мой личный электронный адрес, пучковка кв собака mail.ru, я вам дам развернутый ответ. Так, двигаемся дальше. Значит, в дистальном отделе пищевода с переходом на кардиосикальный отдел. Единичные очаги метаплазии. Да, это как раз проявление пищевода барета. В данной ситуации надо сделать на гастроскопии биопсию минимум из 6, из 6 мест. То есть, 6 точек обязательно взять подтвердить или снять диагноз пищевода Барретта и исключить онкологию. И обязательно сделать рентген пищевода и желудка с барием для исключения грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. И на основании уже этих результатов принимать решение о дальнейшей тактике лечения. Я всем этим занимаюсь. Пожалуйста, или обследование приезжайте к нам в клинику, сделайте у нас, или сделайте у себя, и вышлите мне в личку все результаты, и я вам дам уже более развернутый ответ. Значит, насколько поможет и на какое время хватит фунтоплекации при гербе, Значит, вопрос в том, что 90% случаев мы имеем хороший эффективный результат практически на всю оставшуюся жизнь. Поэтому смысл оперироваться есть, надо обязательно только это делать по показаниям, да? то есть тому, кому нужно это делать. Эндометриоз глубоко в малом тазу, к ноге, где-то очень далеко неоперабельно. Может быть такое быть. Если это в, в нерве находится глубоко э, в запирательном да, или в седалищном, то где-то там. То в этой ситуации да, к нему подобраться крайне бывает сложно. Но если это просто глубоко э, в клетчатке, то вполне реально это лапароскопически все сделать. Вы можете, это Олеся мне пишет, вы можете мне выслать э, все свои обследования, я посмотрю и дам вам развернутый ответ, смогу я лично вам в данной ситуации помочь меня такие так сказать, пациентки периодически бывают, где мы очень глубоко, на расстоянии 4-5-6 см от тазовой брюшины, в глубину таза удаляем эндометриоидные очаги. Как долго восстанавливается после удаления миомы матки? Если мы говорим о спорте, полтора-два месяца. Если мы говорим о планировании беременности, то 8 месяцев. Если мы говорим о вертикальном хождении после оперативного вмешательства, то на следующий день. Так, постоянные давящие боли в правом подреберии. боли начались в 2018 году, продолжаются до сих пор. Надо сделать УЗИ, надо сделать гастроскопию и надо сделать колоноскопию, Елена спрашивает. Да, и в этой ситуации понимать, что за болевой синдром, который у вас есть а, с правой стороны. А, так, дальше. проходил несколько курсов лечения различными курсами препаратов. Можно ли пройти дополнительное обследование? Пока. Так. Какие нужны компрессионные чел челки на а, полостную операцию по ударению кисты яичника, а, значит, все определяется индивидуально. В нашей клинике это делает флеболог, то есть обязательно надо сделать УЗИ-вен нижних конечностей перед оперативным вмешательством, и уже флеболог определяет класс компрессии чулков, которые нужно взять. Они всегда определяются по размерам на голени, на икре и на бедре, и подбираются индивидуально, чтобы не дотягивать и не перетягивать ногу, это очень важно. Но обязательно они назначаются после УЗИ-вен. Так, идем дальше. Елена мне пишет, нет ответов ни по одному вопросу. Ну, я ответил по огромному количеству вопросов. Извините, если из ваших 10, я ответил только на 9. Мне написали огромное количество вопросов, я на них ответил. Добрый день, доктор. Мне поставили в счет Боретта, в метаплазии, еще много чего. Можно ли полечиться медикаментозно? Присылайте мне все свои обследования. Наталья пишет. Это самое. Мне нужна гастроскопия с гистологией, мне нужен рентген пищевода и желудка с барием. Вот Сюда в личку или на мой личный электронный адрес я вам дам развернутый ответ так сказать, по вашей проблеме Я занимаюсь пищеводом Барретто и грыжем пищеводными диафрагмы И обязательно вам помогу Почему нужно удалять эндометрию на очаги? Можно ли их оставить, но удалить матку? Можно удалить матку, но и надо обязательно удалять эндометриоидные чаги Потому что если их оставить, клиническая картина будет вот, И так сказать, проблемы ваши какие были, они и останутся Удалили вы матку или нет, эндометриоз все равно может прогрессировать Ай, спасибо, что ответили. Я поняла, что атиппариотипическая гиперплазия, с аденомиоза надо удалить матку. Абсолютно абсолютно верно. Вы пришлите мне все свои обследования, дискуссию сейчас, удалять яичники, не удалять яичники, еще что-то, я не смогу вам ответить. Я вас не видел, не знаю, у меня даже нет УЗИ, у меня даже нет ничего, да, и вы пытаетесь из меня какую-то конкретику, а, так сказать, выдавить, да, врачи говорят вот то, а вы говорите там это, да, поэтому мне все свои обследования, я вам дам ответ. Вот, и, по крайней мере, мы приблизимся. Оптимально, чтобы вы ко мне приехали на консультацию. А, значит, У меня миома 6 см. Нужно удалять или нет? Да, обязательно миома 6 см. Нужно удалять. Вот, это можно все сделать лапароскопически через несколько прокольчиков по моей бескровной методике. Значит, после лапароскопии по удалению матки какие препараты помогут быстрее избавиться от газа в организме. Газ из брюшной полости выпускается во время оперативного вмешательства, могут быть остатки 50-70 мл. Углекислый газ очень быстро всасывается в брюшную полости сам. Примерно за 2-3 дня специально никак выводить его не надо. Если имеется в виду метеоризм, вздутия кишечника, то в этом плане можно попить из пумезан, из пумезан по 5 примерно шариков, капсул, там 3 раза в день, пару дней. И я думаю, что все у вас в данной ситуации уйдет. Поделитесь вы трансляции или нет? Да, обязательно я сохраню прямой эфир. После наркоза, какие препараты могут избавиться от роты, тошноты после лапароскопии? Мы назначаем лоперамид. В данной ситуации он хорошо действует. Так, так, так, наконец-таки, так сказать, мы закончили все вопросы здесь, в ВК. У нас еще наверняка куча вопросов осталось в инсте. Но я уже на самом деле еле живой. Я беспрерывно, видите, даже без передыхания, говорю целый час. Не знаю, на какое количество вопросов я ответил. Мне кажется, на огромное. Сегодня просто активный ваш эфир. Вы молодцы. Вот. Я просто счастлив, что помог вам. Так, двигаемся дальше. Двигаемся, что у нас тут еще есть в инстаграме неотвеченного. Так, двигаюсь, двигаюсь, двигаюсь, двигаюсь, двигаюсь. Листаем вопросы до конца. На улице прекрасная погода. Обязательно всем после прямого эфира двигаемся на улицу. Я схожу в спортивный зал... Помашу вам ручкой из сторис, из спортивного зала. Минут 40 надо обязательно позаниматься. Я уже кардиотренировку сегодня сделал с утра. Прошел 12 километров с палками. Вот, советую вам регулярно спортом заниматься. И потом надо обязательно куда-то на природу в лес дышать. Воздухом, на солнышко впитывать лучи позитивные, быть самому добрым, хорошим и приятным. Нужно ли удалять желчный при множественных полипах размеров не более 1 мм? Нет, при таких мелких полипах удалять не надо. Желчный пузырь только динамически наблюдать. Так, что у нас еще? Двигаемся дальше. Что у нас в ВКонтакте еще есть? Много сегодня людей присоединяется активно. Мне 40 лет прошла обследование по-женски, была лапароскопия, все безруйтативно, очень хотим ребенка. Начала самостоятельно принимать препарат гормональной Клара. Не надо ничего самостоятельно принимать. В данной ситуации надо обследовать и супруга, и вас, искать возможности для все-таки беременности или физиологической, или с помощью ЭКО. Вот. Но мне ответить сейчас очень трудно, но еще раз я призываю, что никакие гормональные препараты, во-первых, я их дистанционно не могу назначить и снять, и скорректировать, да? а тем более самому пациенту без врача назначать себе их и принимать, вы можете очень сильно себе навредить. Ни в коем случае не надо. Приезжайте к нам, мы посмотрим вас. Если надо, сделаем до обследования и в данной ситуации поможем. Так. Примиуми узлы большие, 5,6 см плюс эндометриоз. Только оперативное вмешательство? Да, только оперативное вмешательство. Хочется сказать вам спасибо за вашу блестящую работу. Вы лучший хирург. Спасибо вам за оценку моей работы. Так, двигаемся. Что у нас тут еще? Всем машу ручкой. Наверное, я даже сегодня на все вопросы и не смогу ответить. Их огромное количество. Пищевод Барета, с чего начать? Начать надо с рентгена пищевода и желудка с барием. Прислать мне все результаты, гастроскопию, гистологию и результаты рентгена. Это Елена мне пишет. Я вам дам развернутый ответ, какую последовательность, что нужно делать, операцию РЧА, то есть как и что нужно лечить. Я всем этим занимаюсь, все вам обязательно расскажу. Так, дальше двигаемся. Что у нас тут еще осталось? Двигаемся, двигаемся. Вы делаете диастаз лапароскопический или нет? Да, я оперирую диастаз лапароскопический, зоне бобикини через три прокола. Так сказать, вы можете прислать мне данные УЗИ брюшной стенки. Фото живота в прямой боковой проекции, в надутом и расслабленном состоянии. Вот, я вам дам развернутый ответ и помогу. Я все эти операции делаю, малоинвазивные, проблем никаких нет. В какие сроки отвечаете на вопрос в электронной почте? Отправил вам результаты и развернутый вопрос. Прекрасно, как правило, мне для этого требуется сутки-двое. Но э, не забывайте, что я работаю хирургом, я делаю оперативное вмешательство, очные консультации провожу. Поэтому не всегда есть время, я не блогер, я не сижу в телефоне, не отвечаю на вопросы, поэтому еще мне нужно восстанавливаться, спать, есть, пить, есть, так сказать, хоть какое-то время для личной жизни, какое-то время для спорта, поэтому терпение наберитесь, я и так уделяю примерно два часа времени дополнительно ежедневно для ответа на вопросы во все соцсети, на ваши и на электронную Почту. Вот вы вопрос мне выслали, развернутый со всеми консультациями. Прочитайте мне, сколько нужно времени, чтобы его прочитать, вникнуть и написать вам в формате А3 ответ. Да? Поэтому терпите, ждите, и я обязательно вам в данной ситуации отвечу. Когда умножить эти 2-2,5 часа на 365 дней в году, получается 3,5 месяца 8-часового рабочего времени совершенно бесплатно. Ну вот так, чтобы понимали, найдите такого еще профессора, который 3,5 месяца будет бесплатно работать 8 часов в день, отвечая на ваши вопросы. Так что, вот, все будет хорошо. Не надо меня за это упрекать. Ну что миома более двух означает ли, что нужно удалять? Если 2 см, нет, миома не надо удалять, если только она не располагается в полости матки. Так называемая субмукозная миома, да, которая вызывает клиническую картину. Субмукозная миома удаляется любого. Размеры их нужно убирать. Посоветуйте про гормоны, про искусственный климакс. Не советую про гормоны дистанционно, ни в коем случае не назначаю, не корридирую. Вот Это делать неправильно. А, видно ли на УЗИ железную гиперплазию, гиперплазию железа, она или нет, не видно, гиперплазию вообще видно, вот, сделать оптимально на пятый-седьмой день цикла, вот, если есть увеличенный эндометрия, брать биопсию этого эндометрии и определяться. Можно ли беременеть с паховой грыжей? Да, с паховой грыжей можно беременеть, но лучше все-таки прооперировать паховую грыжу, а потом заниматься беременностью. Не дай бог, будет ущемление, а давление во время беременности брюшной полости повышается, и в этой ситуации можно получить нехорошую экстренную ситуацию с операцией, вот, а плод у нас в матке и любое медикаментозное воздействие в виде анестезии при оперативном вмешательстве, антибиотики или еще что-то, будет вредно влиять на ваш плод. Поэтому лучше, конечно, просонироваться заранее. Так, наверное, я думаю, что надо. Константин Викторович, спасибо вам за большую операцию, которую вы сделали в четверг, уже чувствую себя хорошо. Спасибо вам за обратную связь. И вот я очень рад, что я помог вам. Я думаю, что а, нам надо заканчивать. У меня уже даже сил говорить нет. Я говорю уже ровно 70 минут без, без перерыва. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Сейчас я посмотрю, что еще из реального, из вопросов есть. Все остальное присылайте мне в личку. Я вам обязательно отвечу. Вот, сейчас. Всем здесь Сегодня такая невероятная активность. Приятно очень. Просто такого никогда не было. Обычно мы в час укладывались с вами. Сегодня вопросы не останавливаются. Спасибо за ваш труд. Вы врачи от Бога. Спасибо, что грамотно и успешно прооперировали Пролапс моей маме. Спасибо вам за обратную связь. Если есть какие-то, у кого вопросы с опущением и выпадением половых органов, с ректоцели, с истоцели, я всем этим занимаюсь. Помните и обращайтесь ко мне, я обязательно вам помогу. А если полипы в матке под вопросом, надо делать МРТ или нет? В принципе, смысла нет, надо сделать УЗИ на пятый-седьмой день цикла. Спасибо, отличных выходных. Берегите себя для самого себя. Вы замечательны и подписаны не один год, ежедневно в эфире это такой труд, действительно, Олеся пишет. Благодарю вас за теплые слова. Сдала анализы на ПАП-тест, все понятно. Видите, как он сказал, такое самовладание и терпение. Поражаюсь, Татьяна. Ну, наверное, все сверху, поэтому я занимаюсь любимым делом, любимой работой. Вот, естественно, что самое главное, надо при этом любить людей. Если людей любишь, то находятся силы даже в трудных и сложных ситуациях, а такие постоянно возникают ежедневно. Есть пациенты разные, есть дотошные, есть, наоборот, с наездами, вот, и надо находить каждому подход. Не все пациенты понимают и думают, да, что я принимаю их во второй половине дня, проведя при этом 2-3 сложные операции, вот, так сказать, он прождал меня один час перед приемом, да, и говорит, что я устал тут ждать. Он не думает о том, что я 8 часов в операционной отстоял и не устал, и с улыбкой иду к нему на прием, вот, так сказать, а он пытается мне сказать фу, как он устал, сидя на диване и кофе, так сказать, употребляя перед моей консультацией. Но все равно мы людей любим, мы понимаем о том, что все разные, мы идем им навстречу. У кого-то самообладание есть, у кого нет, кто-то любит людей, кто-то нет, кто-то больше всех любит себя. И, к сожалению, мир меняется настолько, что мы начинаем только себя любить и все. Только мы вокруг, и больше никого нет, паркуемся, где хотим, без очереди в магазине идем, где хотим. Сказать, то, что я где-то на операции, это я кого-то оперирую, а не их. Вот, и, так сказать, нет, нужно меня, я тут самый главный, самый первый. Но, к сожалению, вот таким образом мир немножко меняется. Да, и мне хотелось бы, чтобы все-таки мы обращали внимание на окружающих, на людей. Понимали, что, кроме нас, есть еще другие люди, им тоже нужно всем помогать, особенно детям. Вот я, кстати, обращаюсь, так сказать, пользуясь случаем о том, что я, например, помогаю рязанскому дому ребенка регулярно, да, и вы можете так сказать, взять для себя какой-то или там дом ребенка или еще какие-то вещи, да, или инвалидов, или еще что-то, и все-таки оказывать какую-то пассивную помощь людям в данной ситуации. Делайте вокруг себя мир лучше, делайте его прекраснее уберитесь, вот сейчас весна, вокруг своего дома, проведите субботник, видите, что много грязи, не всегда везде хватает уборщиков на улице, да, мы что-то забыли, что мы можем сделать это сами, вот, и насколько будет приятно выходить из дома, смотреть на красивую, так сказать, площадку или там на лужайку, которая окружает ваш дом, да, и ваше сердце будет наполняться любовью и чистотой. И наведя порядок вокруг себя, вы начинаете наводить порядок в своей голове. А это очень в данной ситуации важно. Поэтому всем прекрасных, хороших выходных, здоровья, счастья. Обращайтесь, пишите мне сюда в личку, в ВК, так сказать, в Инстаграм, на мой личный электронный адрес, пучков, kv, собака mail.ru. Звоните моей помощнице Ольги 8, -8 222 10 87 Извините, если кому-то не успел сегодня ответить, пишите, я обязательно отвечу лично. Только не ждите, ради Бога, немедленного ответа и не пишите мне таких злых писем или знаков вопроса. Я вам три минуты назад сбросила и почему-то я не вижу ответа. Ну, такие тоже люди есть, вот, к сожалению, да, поэтому я вам обязательно помогу. Искренне ваш профессор Пучков, до новых встреч, я люблю всех вас.